Хочу поприветствовать всех, меня зовут Дмитрий Демушкин. Я вам, наверное, уже надоел своими уголовными преследованиями, поверьте мне, они мне тоже немного надоели. Но, тем не менее, бодрости духа мы не теряем, не унываем. Ну, так как вопросов много пишут, то мне легче рассказывать всем сразу на видео это, нежели каждому там отвечать в личке или где-то там и объяснять, там, что там происходит. Поэтому отвлеку вас еще вот, немного времени и расскажу, что происходит у меня с судом. Вот. То, что у на нас у вас будет уголовное дело, я это задолго до возбужденного дела предсказал, это было неизбежно. То, что его будут там доблестно расследовать, и, конечно, не какая-нибудь там районная Нагадинская судья, а, конечно, там люди, которые стоят повыше. И по приговор уже они написали. Флешку с обвинением они уже себе забрали, чтобы было удобно переписывать обвинения. Ну и там несколько доводов защиты вставить, которые никому, в принципе, не нужны. Первое судебное заседание состоялось в страстную пятницу у меня, хотя я просил еще месяц следователя, потому что как знал, что они специально вот, даже здесь подвох сделают, когда прославным человеку даже ругаться нельзя, там и, и не, не ел, не пил, а тут еще и судиться заставили. Вот, ну ладно, бог с ним. Сделали они суд. Пришли мы на суд, и судья у нас, конечно же, ну кто? Эльвира Суреновна. Кто еще за Россию и русскую власть будет судить лидера русских националистов? Ну только Суреновна. Больше никто не может, хотя там в списке суда. Я ничего сейчас не хочу сказать там, в отношении лиц там. Не русской национальности там и любой другой все люди одинаковые там и там плохие хорошие что там еще говорят в каждой нации есть ну и так далее хотя ладно без хотя в общем не буду я касаться этих вопросов нет у меня никаких претензий там э -э к лицам никаких национальностей есть там к тенденциям до да, претензии что вот, бесконтрольно завозится социально неадаптированные группы граждан большие но тем не менее не будущее это касаться и в общем Первое же заседание нас удивило, то есть предварительное. А мы подаем все ходатайства, но ну, очевидные. и они отклоняют, она их отклоняет. первое ходатайство это то, что в связи с тем, что у нас сделали две экспертизы, одна чувашская, совсем объективная, скажем так, в кавычках, то есть, которые они чуваши, всем уже сделали, мне столько экспертиз провели. Не буду, опять же, повторяться по всем моим делам. Вот, что меня на 15 суток там несколько раз закрывали по Чувашской этой экспертизе, в Москве экспертов не нашли, видимо, в Москве вот, дипломами они еще дорожат, а в Чувашии нет. Ну и в итоге, в общем, Чувашская экспертиза, которая заявляет, что вот, фотообзор с русского марша, где присутствует с разрешенного банной России русскую власть, который был согласован с МВД и правительством Москвы, как бы разжигает межсоциальную рознь. Вот, Ну, это, конечно, нам показалось странным, ну, фотоотчет и фотоотчет, тем более, что это на каждой второй странице ВКонтакте этот лежит этот баннер, и, собственно, чего в нем такого плохого, ну, лежит и лежит. И они еще мало того говорят, что выложил я это фотоотчет именно с целью разжигания межсоциальной розни и ущемления лиц по признаку группы нерусские. То есть, сами нерусские у меня не упоминаются, то есть, фактически у меня не разжигание межнациональной розни к нерусским, а за излишнюю любовь, такая формулировка, к русскому народу. Излишнее восхваление русского народа, точнее. Вот, видите, вы кричите «Слава России!», значит, Германию вы ущемили, подразумевается. Там, или как-то вот так вот они думают, что вот если вы где-то русский народ там сейчас что-то выложили, то вот, значит, это ущемило группу нерусские, такую аморфную. Хотя потерпевших, конечно, у меня в деле нету никаких, потому что ну, в здравом уме там никто потерпевшим быть с фотоотчета не может с этого. Вот. И как бы возбудили они дело. А, а умысел они как обосновали, что это не просто так вот с целью ознакомления, а именно с умыслом разжечь. Ну, Демушкин же является лидером трех запрещенных организаций, да, националистических. А значит, все, что он выкладывает, все с целью разжечь обязательно там. Иначе быть не может, вот. И, в общем, мы, так как московская экспертиза у нас полностью противоречит, которую уже мы сделали, заказали, причем наши эксперты, там, стаж 20 лет, чувашские 2 года, и оказалось, что чувашские еще и в подчинении у московских раньше были. Вот, и мы, как бы, экспертизу эту сделали, и в связи с тем, что две экспертизы в деле, которые долго друг противоречат, мы судье предложили, обычную вещь отправить дело на доследование и назначить эту комплексную экспертизу, чтобы следствие уже провело на основании двух проведенных, ну и сказали, что вот там в МИЦе где-нибудь, да, в московском, что пусть МИЦ, он, там серьезные люди сидят, они не будут всякую фигню там писать, да и уже поймут решение. Нет, она говорит: не надо ничего там, никаких митцев, никакой Москвы, никаких экспертиз. Мне тут все ясно и понятно, и мотивировано. Но дальше мы следующее ходатайство предлагаем ей тогда убрать как доказательство экспертизу чувашскую. А, собственно, это единственное доказательство в деле по этой картинке. В связи с тем, что есть доказательства, которые противоречат друг другу. А, соответственно, по закону ну, их надо убирать, если вы не хотите изучать далее да, и проводить комплексную экспертизу. Она нет, нет, что, опять удаляется, совещает сама с собой и с начальством, я подразумеваю, опять же не могу утверждать, и тоже отклоняет. А потом встает, устраивает нам сюрприз прокуратура. Представитель прокуратуры встает и предлагает сделать процесс закрытым. Ух ты как! То есть, причем, когда у нее спросили, а какое основание прокуратура видит, чтобы процесс сделать закрытым, прокурор так и не смог сформулировать ни одного довода, Потому что все такие доводы в УПК, они прописаны, мы их знаем и прокуратура это высказала как пожелание и уже обоснование почему-то не прокуратура, а судья сама прописала, почему она закрыла, в связи с тем, что это угрожает безопасности свидетелей типа вот процесс может касаться для безопасности свидетелей мы его закрываем, непонятно правда какую именно безопасность свидетелей они хотят там сохранить, потому что все свидетели, которые обвинения не записали, это собственно мои друзья, которых они выдергивали и они говорят только одну вещь все свидетели до одного, что Демушкина мы знаем, никаких там лозунгов, ничего от него там не слышали, разжигающую рознь. Страница ВКонтакте это его, типа мы с ним переписывались. И телефон для связи, вот он использовался, вот этот. Все, больше никаких показаний свидетели обвинения не дают. А в связи с тем, что я признаю факт, что анкета моя и более того, что я лично выложил этот фото, Отчет с русского марша, то есть я не отрицаю, что я не говорю, что меня хакеры сломали там И кто-то за меня фотографии с русского марша повыкладывал Нет, я признаю, что это я выложил То есть у меня даже противоречия со свидетелями обвинения, ни одного нету там в деле И что их там безопасность там так волнует, непонятно К тому же у нас, посмотрите, дела о терроризме, дела о там, национализме, там, где убийства фигурируют там, Королева дела там Горячего, там, дела Тихонова, Хасиса, они все в открытом режиме слушались. А тут картинка ВКонтакте, закрытый суд. у нас основания для закрытия суда, их, собственно, немного. Это первое основание, это наличие несовершеннолетних лиц, Второе, основ... и то, и по их просьбе, у нас по 282, ну, по все несовершеннолетние тоже открытые суды были. Второе, это э, в, де... в деле, когда идет разбирательство по преступлениям сексуального характера, там, педофилии и так далее, когда жертвы насилия должны в зале суда там э, свои переживания какие-то озвучивать, там, бывает, закрытый процесс делают. И последнее, третье, это, видите, это наличие государственной тайны в деле сексуального характера, в фотографии с русского марша точно нету. Несовершеннолетние, ну я тоже вроде там совершеннолетнее лицо уже, да. То есть гостайны, ну гостайны это может быть только тот идиотизм, по которому судят сегодня людей, чтобы не позволить государство там. И они же Российскую Федерацию сделали потерпевшей стороной, там, терпила из-за вот этого баннера там. Вот разве вот это можно назвать гостайной, да, чтобы над ними люди не смеялись. И они, собственно, для этого и закрыли. Потому что они понимают, что процесс бездоказательный, процесс политический. И они не хотят, чтобы журналисты присутствовали на этом цирке и смеялись, просто сидели. Потому что журналист присутствует в зале, и какой то правозащитник и общественник, он, журналист, может, например, писать от своего лица все, что он увидел, и писать напрямую статьи. Если же его в зале не было то он может писать статьи, если он берет у меня какое-то интервью, комментарий, обязательно и давать ссылку в сторону прокуратуры. То есть вы видите все интервью, то есть там Демушкин заявил что-то, а прокуратура сказала, да нет, он ошибся, беспредела нет, все нормально. Они специально этот суд закрыли. После этого суда решение, по которому уже вынесено, и у судьи оно уже готово и напечатано, ей просто надо сидеть и делать вид, что она судит чего-то. Вот После этого она на закрытом процессе, оглашает там решение, что он там виноват, подонок, сволочь. Ну, к примеру, я возьму там по минималке, там дает мне там два 3 года условно. Но для меня, что условно, что настоящая судимость, как бы, тюрьма абсолютно, ну, практически без разницы. Если, учесть, общем, за последний год меня 12 раз задержали спецназом, там, за 10 месяцев, и мне их административок якобы заругался матом в общественном месте под арестами нарисовали, да, из-за картинки. То есть у вас условная судимость, практически тут же ваш арест, там, по административке, и вы также едете в колонию. То есть понятно, что сотрудники полиции и ФСБ меня там не оставят в покое, этих административок мне там хоть каждый день будут рисовать. И точно также отправишься там под этим условно на любой срок и потом там еще ЦПЕ будет местное в Красноярске где-то возбуждать дополнительные картинки и добавлять тебе в местном суде там по полтора два года теоретически я рассуждаю так вот что хочешь делать судья судья хочет принять решение ну там либо там тюрьма либо условный срок и потом будет сухое заявление по службы суда и прокуратуры где прокуратура заявит сухую фразу что в результате судебного следствия а поэтому мы будем трахать все обвинения в суде в прямом практически смысле этого слова. там Будут там, знаете, от прокурора обычные там фразы идти. Поддерживаем в полном объеме обвинения все. А мы там будем раскладывать, там, показывать, экспертизы, блин, раскладывать. Эксперты наши будут их разбивать. Ну и судья будет сидеть, кивать и делать вид, что ей вообще это интересно, то, что там защита ляпает. А в итоге вынесет приговор. Этот приговор они сделают сухую комментарии по службы что в результате судебного следствия прокуратура полностью изоблечила преступную деятельность экстремистку Дмитрия Демушкина, он сволочь, подлец и людоед, в общем, до, до завершения. И вот эта сухая фраза пойдет во все СМИ. И... Я по делу по экстремизму, поэтому даже не смогу оправдаться, потому что я объясняю там людям в СМИ, в чем дело. Они это не могут выпустить, как бы в широкую э, эту э, сеть, как бы опубликовать, потому что люди, когда читают, он разжигал межнациональную розину и так далее. Они думают, что Демушкин подонок там, призывал убивать там э, лиц, там, наверное, не русских там, головы ему отрезать там. Наверное, он там что-то... Они же не знают, что там элементарная вещь, там Россия, русская власть, фотоотчета. А почему они это не знают? Потому что ни одно СМИ это не опубликует. Потому что нельзя опубликовать лозунг, который признан экстремистским. Если они на сайте его опубликуют, соответственно, это повод закрыть СМИ это. И они, соответственно, пишут просто заявление прокуратуры, что... Разжигал межнациональную рознь. Они ж не... Там любой человек, если бы увидел, в чем суть, он бы сказал бы, ну нифига себе, я там каждый день так разжигаю тогда. Вот. Вот и все. Вот и вся как бы задумка. И единственное, что мы можем, это вот снимать эти видео, чтобы вы понимали, чтобы вы видели, выкладывать материалы дела. Процесс закрытый, поэтому давайте, ну, хоть буду вам на видео это все рассказывать, объяснять, показывать. Мы не унываем, у нас все нормально, мы все знали, что нас ждет и ожидает. Вот. Мы все равно держимся, работаем И, собственно, нам не стыдно И перед нашими Родственниками не стыдно и друзьями. Но, знаете, у меня там бабушки уже очень много лет. И даже вот она такую фразу произнесла, что у нас в семье никогда не было судимых. То есть у нас вообще в роду никто никогда не сидел в тюрьме. Но, говорит, за то, что судят Диму, нам, говорит, не стыдно. То есть если даже, вот, видите, бабушка с такими пониманиями, там, у меня в семье нет вообще полная поддержка. Вот, даже вот сотрудники постоянно обижаются, что говорит, у тебя родственники такие же, как и ты, невменяемые в этом плане, там, не могут сломать никого. Вот, ну, мне-то что стыдиться там, за что? То есть не за что абсолютно, мы все делаем вот, по зову, сердце наше по нашему пониманию осудят нас за политику, за слова и за наше мнение, именно за это. И, конечно, они эти суды хотят делать закрытыми, чтобы еще люди и не знали, и не могли это все увидеть и прочитать от журналистов которые были в зале суда мы победим слава россии Ну, всегда я это произношу надеюсь сейчас вот я сейчас слава россии сказал и германия не обиделась там дания швеция там кто у нас еще вокруг есть и украина А украина можно в общем ладно украина пусть обидится там турция сша и там кто еще кому можно обидеться а кому нельзя не обижается в общем. вот ну тем не менее то есть не имею ничего плохого у нас много друзей, там, людей всех национальностей. У нас школа на боя вне политики вообще. Я постоянно повторяю, все равно никто не верит. Уже даже вот э, дагестанцы, там, дагестанец ходит, занимается полгода и все равно не верит. что Где-то подвох, наверное, есть, просто еще до него не дошли. Вот. Ну ладно, Но... так что это самое. Вот. Занимаются и занимаются. То есть всего доброго. Буду по возможности, пока не закрыли в СИЗО и не увезли в Солнечный Красноярск или Кемерово, записывать видео.